Или раненый может или застрял да скорее всего я говорю застрял он ногой течением бы его так просто не занесло я думаю он может переходил и занесло его сюда нахуй ось сука блять блять столько мяса ба на он у медведя его сейчас да он сюда придет ну. а если его привязать Нахуя? А вот карауль, чтоб медведь не растащил сильно При его знает Приедете он лаба сделает Наверху Он сто процентов сюда придет Хуясь мясо столько вонять будет Собакам бы блять Ладно Подъехать Собаки бы хавали подъехали. А че подъехать Лопатки, лытки можно отрезать. И нахуй <свист> А он тухлый. <свист> ну и что, что вот видео мы снимаем, он тухлый. Чё, не видите что ли? Вот мы, блядь, нашли его. И никто ничего не скажет. Мы его вытаскивали с вами, ебать Нихуя, чё он? Мы его застрелили он ногой, там застрял, <свист> <свист> Вот он, вся морда черная. Чё, пойдем?